Здравствуйте друзья. Для тех, кто смотрел первый ролик про воздушную перспективу, показываю часть, в которой будет писаться туман в лесу. Сюжет банальный. Лесная дорожка, по сторонам которой стоят деревья. Вот фотка, с которой рисовалось лишь расположение деревьев. В цвете она слишком бледная, и после рисунка я эту фотку забросил. Стал составлять свою палитру. Три краски. Синяя, красная, желтая. Специально не называю их названия, они здесь ни к чему. То есть у каждого своя. Синяя, красная и желтая краска. Намешал недостающие цвета красок. Это синяя плюс красная, получил коричневую. Красная плюс желтая вышла оранжевая краска. Синяя плюс желтая, соответственно, зеленая. Синяя плюс красная плюс больше желтый ну что-то наподобие охра. После все цвета нижнего ряда, кроме оранжевой, разбавил белилами на высветление каждой по три колера. Больше трех красок, как нот в аккорде, не нужно. На холсте, когда эта троица из любого столбца будет красить поверхность, то между собой намешает еще куча оттенков. Как в музыке. Дерни струну и прислушайся. Звучат абертона, которые мы не играем, но они есть. Так же и в краске. Цифра 3. Все, что сверх того, то от лукаого. Шучу. Еще раз вспомню из Википедии. Воздушная перспектива, характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов, по мере их удаления от глаз наблюдателя. К туману это определение относится еще в большей степени. При тумане, четкость дальнего плана исчезает больше, ну, чем при ясной погоде. Свет на картинке дневной, но пасмурный. Свет буду писать холодным, тени теплыми, значит утренний туман. Кисть щетинная, но не совсем жесткая. Сначала подмалевок цветными пятнами, без всяких листочков и цветочков. Без подмалевки будет сложнее, потому что первый слой впитывается в акриловый грунт. А это значит, сделать плавные градиентные растяжки масляными красками сложновато. Знаете, почему я расположил краски на палитре именно в таком порядке? Все просто. Нижние краски, почти чистые, сочные в своем первозданном виде. Они предназначены для ближнего плана. По мере удаления, в глубину картины, те же краски на палитре высветляются. Рассказывать больше нечего, Единственное, какую бы краску я ни положил, обязательно растирая ее с соседней, чтобы не было никакой резкости на картине. Это туман. Смотрим. Извините, что не следил за камерой, которая создала такой муар на картинке, потом я это исправлю. Вот такая цветная грязь получилась после подмалевка. Обязательно даю просохнуть подмалевку. Я уже говорил, что он писался не ради цветных пятен, а больше для перехода с акрила на масляную краску. Теперь масло пойдет как по маслу. Палитру во втором сеансе, немного сократил и расположил по другому. Синие и две голубых для неба и светлых участков стволов берез. Зеленые и две светло-зеленые для левой части деревьев, елочек и для травы на земле. Коричневые и розовато-коричневые, для темных мест земли и теней под травой, и для стволов берез со стороны тени. А вот эти три ляпа, ну, охрочки, для самой тропинки, тоже на высветление к горизонту. По технике наложения красок, то же самое, что и в подмалевке. Только теперь, масляные краски хорошо растушевываются между собой, уже не впитываясь сильно в грунт. В общем, туман, субстанция нежная, поэтому плавно и нежно растушевываются все краски уже на холсте. Пока работаю той же щетиной кистью, что и в подмалевке. То плоскостью, то поворачиваю ее боком, для более тонких линий мазков. По мере продвижения Постепенно набираю детали, особенно на переднем плане, но также, пока немного сглаживаю их резкость. Резкие мазки, на ближнем плане, будут в самом конце работы. Пока помолчу, смотрите, все поймете. Вот тут я уже взял кисть поменьше и начал рисовать елочки, веточки. Пока смотрите, расскажу и покажу, какие планы на этой картине я вижу. Здесь тоже я беру число 3. Ближний, средний и дальний планы. Вот так я себе обозначил схему планов. Снизу вверх три прямоугольника. Все стволы деревьев, которые своим основанием, корнями располагаются в определенном прямоугольнике, относятся именно к этому плану. Несмотря на то, что их верхушки, от нижнего, попадают в верхний прямоугольник. Вот, ближний план виден более четче. Значит, земля и деревья, должны быть примерно одинаковые по четкости. Но и планы на их границах, не должны иметь четкость, а плавно переходить один в другой. Мне показалась тропинка, слишком пустой. Кто запрещает нарисовать упавшее бревно? Я рисую березовое бревнышко. Для мелочей, Подошли несколько маленьких кистей. Две из них круглые, две плоские, одна из которых пошире. Это какие-нибудь пятнышки усилить или растушевать, если вдруг контур рисковат. Все-таки этот туман резко сбивает, как очки, которые не подходят по диоптриям. Не получилось у меня за один сеанс пописать детали. Ничего страшного. Продолжу на следующий день. Благо сушить слои, как в многослойной живописи, не нужно. Все-таки это живопись а-ля према. Пиши, пока не устанешь или кушать не захочется. Вот таким образом, писал я детали, писал, рисовал, увлекся. И что я вижу, передний ближний план начинает пестрить. А это значит, чем больше на картине при туманной погоде появляется четкость, тем больше пропадает ощущение тумана и самого же воздуха. Нужно останавливаться вовремя. В принципе, я остановился, и забыл про картину на несколько дней. После взял ее, стал рассматривать. Краски. Много цвета для тумана. Контраст переднего плана, я уже говорил, стал убивать туман. Что делать? Переписывать заново? Нет, на это я потить не могу. Нашел способ немного погасить цветность. Растворитель. Плохо краска, уже схватилась неплохо. Ну вот, что и требовалось доказать. Цвет пропал, туман появился. В принципе, плотный туман можно писать, как Малевич, черный квадрат, только другой краской. Работа была стерта, и на полотне будет писаться картина Ван дер Путтена». Вот кто хорошо владел тонкостями воздушной перспективы. У него, хоть он и художник-любитель, и поучиться не грех. Но это уже совсем другая история, где из цветных красок будут делаться нецветные и туман получится. Продолжение следует. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.